Любовь любовь к еде, любовь к своему а, делу, любовь к продуктам, любовь а, к гостям, к, к, к тем, кто приходит в твои рестораны. Поэтому, если ты делаешь все с любовью, я думаю, что любовь объединяет все, а, все эти качества. Эффективность. Потому что очень часто мы, знаете, что-то делаем, делаем, делаем, а результата никакого. А ты можешь делать что-то немного и грамотно, свое время распределить, и при этом будет максимальный результат. Поэтому, скорее всего, это эффективность. Ресторан мы делаем для себя, конечно, тоже, но в основном для гостей, конечно. Поэтому главное понятие это гость. Все вокруг гость. Команда. Ну, команда. Все зависит от того, насколько хороший ресторан, хорошая команда. Насколько слаженно работает команда. Потому система, что система надо понять, что команды, да. любой ресторатор – это не один человек. За ним стоит огромная команда, которая и делает, собственно, ресторан, ресторан успешным. Быть open-minded, то есть открытыми – это означает эмпатию по отношению к гостю, к партнеру, и быть открытым ко всему новому, к, к новым идеям, к новым нововведениям. Для меня это понятие честность. Будь честным во всем в продуктах, которые ты готовишь, с людьми, с которыми ты работаешь, с людьми, которых ты обслуживаешь, честные цены в том числе. Для меня базовая история – это честность во всем, что делается у меня в ресторане. Слово «вдохновение», потому что я считаю, что ресторатор сродни художника, который творит. Послушайте, ну вот, наверное, большинство рестораторов начнет отвечать на этот вопрос – качество, вкус, продукт и так далее. Но я скажу правду, которую все не скажут, это деньги. Главное слово, в словаре не только ресторатора, но и большинства других предпринимателей. Команда. Ну, потому что люди делают рестораны. Один человек не может сделать ресторан, он делает это с людьми, с командой людей, которые ему это делают. Если у тебя хорошая команда, значит ты успешный ресторан.